Какие сроки на разработку дизайн проекта? Мы всегда указываем средний срок. Например, квартира 75 квадратных метров будет разрабатываться полтора-два месяца. Но срок также зависит и от вас. То есть чем быстрее вы даете обратную связь по каждому этапу, тем быстрее дизайнер приступает к следующему этапу разработки проекта.